Давай Благодарю. поговорим сегодня о, о тебе, поговорим сегодня о тех потребителях, которым помогла именно наша программа очищения. Вот буквально несколько таких вот серьезных, как бы, диагнозов И были у людей, какие мы решили. Хорошо. Ну, для тех, кто меня видит впервые, я обозначусь, скажу, да, зовут меня Алла Волосюк. И я из Украины, с такого города длиною в жизнь, как Кривой Рог. И, соответственно, занимаюсь уже с компанией «Аврора» уже 4 года, 5-й год пошел, тогда, когда появилась она в Украине. Ну, а вообще тема оздоровления я занимаюсь уже 10 лет. И, соответственно, конечно же, результатов очень много, очень просто. Результаты все замечательные, классные. То есть нам не хватит и, как бы и день да, для того, чтобы общаться и рассказывать об этих результатах. Сегодня я хочу обозначить, вот, то есть я слышала, там предыдущие ораторы как бы рассказывали, вот, кстати, задний вид, да, я буквально два слова вставлю, что у меня человек вот тоже прошел как раз предыдущий марафон, ну, в прошлом месяце, да, по очистке, и... К очистке, именно украинской очистке, да, он подключил еще огневид. Вот У него была какая проблема? Это шпора, это очень болезненно. Два месяца по врачам, по аптекам, значит, чего-то там мазал, чего-то там ему предлагали делать, вот, но ничего не помогало. И он вспомнил обо мне, обратился вот, и получил замечательный результат, буквально да, очистка, восстановление, все, шпоры нет. Это супер. Очень многие я знаю, что это будет интересно. Это раз. Во-вторых, хочу сейчас поговорить о том, что все-таки бич нашего времени – это сахарный диабет. Uh -huh. и, и у меня много, в принципе, есть потребителей, у которых инсулинозависимые и просто вот второго типа, да, ну, такие вот люди. Я когда услышала замечательный результат, что можно даже с инсулина уйти. Yeah. То... Да, да, и я, соответственно, то есть раньше бы мнение, что, ну, можно перевести как бы на меньшую дозировку, и все. Вот, Но я, мы решили с одной женщиной все-таки пойти на это, да, вот, и я ее сняла с инсулина. Но сейчас я хочу не об этом поговорить. Вот. Я хочу вспомнить об одной женщине, то есть мы дальше продолжаем с ней сотрудничать. Вот. Изначально у нее ну, серьезные вопросы как бы в семье, да, муж умирает от онкологии, у нее, соответственно, расстройство, да? и это все привело к сахарному диабету. Сахарный диабет у нее много-много времени, в общем, несколько лет, и мы знаем, чем это чревато: Забиваются сосуды, вязкая кровь, да, вот и микроциркуляция нарушается, и это влечет за собой какие последствия. То есть у нее перестают работать полномасштабно почки. Это раз. У нее начинаются воспалительные процессы. Везде, причем вроде... во всем организме, да. Да. да, да. вот э, Врачи запрещают воду пить, потому что почки просто не выдержат. Ну, это просто нонсенс, как это почки, которые зависят именно от воды. То есть э, их промывать нужно водой. А врачи говорят, не надо пить, потому что вот нагрузка на почки большая. Так, мне так интересно просто, нагрузка от токсинов или нагрузка от воды? Ну, нужно задумываться, нужно немножечко включать да, вот свою фуфушку, как мы говорим, вот, и об этом э, поразмыслить немножко. Далее, у нее очень сильно э, село зрение, очень-очень. То есть э, человек, который... Ну как крот начала просто вот ходить, она еще может передвигаться самостоятельно, да? она видит какие-то силуэты, все, нет никакой четкости, все расплывается, и она вот как на ощупь вроде бы вот идет потому что мы когда с ней встречаемся, она не видит, когда я к ней подхожу, но она видит, что люди ходят, да? но что это я, она меня не узнает, то есть мне нужно очень близко подойти к ней, вплоть до того, что обнять уже, и она тогда, а, ой, Алочка, это ты, вот таким образом. Далее, мы, я ей предложила то, что вот можно все-таки уйти от этого сахарного диабета, потому что причина: она: вот давай зрение, вот, вот почки у меня, там говорю, все замечательно, но пока мы не решим сахарный диабет, вот именно это первопричина, да которые, ну, в любом случае, сахар нужно стабилизировать для того, чтобы разгрузить как-то сосуды, чтобы перестали они залипать вот этим, Сахара. этой глюкозой, да. да, да, вот, то есть нужно с этим сначала решать вопрос, вот. Ну, и она согласилась, доверилась, вот согласилась. Конечно, ну пошли, ну, пошли на очистку. То есть она уже до этого э, долгое время и водичку пила коралловую, да, вот. И, и вот она еще в предыдущей компании была, там что-то пробовала. Вот здесь, но не подходила именно комплексно, вот так вот серьезно. А здесь все-таки... Решилась, потому что это, наверное, уже настолько достало, но же люди так вот, да, если достало, тогда уже обращаю на это внимание. Они даже не подозревают, что когда достает уже, да, то это уже дорого, ну, слишком дорого стоит да. тогда. Да. Вот. То есть лучше все-таки профилактировать и по чуть-чуть каждый день, чем потом много-много и долго-долго. И она все-таки прислушалась, мы пошли, и первое, что у нас было, это очистка. У нас есть сет 2 да? в очистку входит туда вот коралловая вода, симбион или арматон, это, ну, еще есть, да? то есть это пробиотики, СИЭнержи, которая будет поддерживать и почки раскрывать, чтобы они работали, да? вот становится вода. Ну, все жидкие среды в организме ну, меняются, поверхностное натяжение у них, да, вот они более проникаемые становятся, и вот лучше выводятся все токсины, кровь разлипает, да, начинает все-таки бегать, то есть вот в, в таком симбиозе вода и сиэнерджи да вот великолепно все это справляется поддерживают почки кишечник запускают уже в действие это и легкий противопаразитарный эффект ну вообще-то о же можно говорить много мы уже об этом и не буду останавливаться далее еламил противопаразитарка либо лист черного ореха да это для того чтобы, потому что у меня уже ну, был опыт и до этого с сахарным диабетом мы разбирались именно второго типа что в первую очередь ну как бы очень часто именно влияет Паразиты, которые в кишечнике находятся, вот на то, что идет сбой. У меня был такой человек, который вот просто, это еще на Коловаде, да, там же вот оно как в мешочке вот так запаковано было. Она разрывала этот мешочек и консервировала в баночках, потом всем показывала, что она что с нее вышло. Там все были просто в шоке. Вот так вот. Значит, противопаразитарка. Далее, силицитин. поддержка мощная печени, восстановление ее работы. Вот. И очень большой акцент делаю на файберхит. Вот именно на файберхите у меня многие-многие люди получили великолепные результаты по снижению сахара. Далее, и когда вот ей... Потому что были такие периоды, когда токсины все-таки поперли, ей было плохо, мы подключили редекс. Во-первых, ну, для того, чтобы все-таки какая-то энергия была, да? во-вторых, для того, чтобы вот редекс это антиоксидант, помогает изнутри да, нейтрализовать вот эту всю кислоту, которая там у нас уже собралась, и плюс выделительные системы запустить, да? вот, чтобы все-таки выходило лучше все. Потому Redox просто великолепно, и так как сахарный диабет связан как раз с эндокринной системой, соответственно мы подключали ее до содержащие. Вот для себя я, например, да, я уже обозначалась. Я люблю Акваламин, я Акваламин для себя подключала, а ей мы как раз акция тогда была Green Kelp. Она так влюбилась в этот продукт, то есть Green Kelp ей, ну во-первых тоже досодержащая, во-вторых, тоже как зеленка используется, да, потому что это ламинария, спирулина, спирулина, спирулина. да, вот, И какой-то немножечко как сорбент еще да, играет роль такую. И как питание сразу идет, поддержка очень мощная, но мы давали очень хорошими дозировками. То есть она пила в день по 20 капсул. То есть ну, 20, 21 капсула, это получается по 7 штук 3 раза в день таким образом. Это уже прямо на очистке мы уже подключали, и потом на восстановление дальше продал, продолжали. И она заметила, насколько у нее энергии добавилось, как замечательно она себя чувствует. Вот она потом мне звонила и говорила, ал, а о чем вы там вот пили такое, что мне вот так хорошо было, меня так перло. Ты можешь мне подсказать, ты лучше знаешь, Он вот говорю, Гринкел, да. О, точно, да. Я хочу еще. Потому она, вот самочувствие действительно сразу меняется, вот просто меняется. Потому, пройдя вот такую программу, действительно уже прямо на программе, конечно же, корректировка идет питания. Да? Конечно же, подключают немножечко мозги, но это в первую очередь нужно сделать. И пройдя такую программу, она заметила, вот как пришлось отказаться от таблеток. Все. Да, сахар стабилизировался. Если продолжать дальше таблетки, даже вот на очистке да, пить, может случиться другое, как у нее вот в первые три дня было, когда сахар упал вообще на 4 единицы. Это, это насколько... плохо чувствовала да. чувствовала, да. Да, вот. И ей так вот стало, то есть она вялая стала, она не может, ватная вообще не может нигде ходить, то есть маленький сахар, нет глюкозы, нет как энергии, да, то, соответственно, вот это тоже очень плохо, и я уже ей и то, и это, а потом решила спросить, слушай, а ты таблетки пьешь, она, ну да, я ж боюсь от них отказаться, говорю, прекрати немедленно, говорю, у тебя стабилизируется сахар, а ты с таблетками дальше его снижаешь, вот, Тогда она решилась все-таки и все сразу восстановилось, ну, все нормализовалось, все великолепно. Вот. На сегодняшний момент, то есть сахар мы стабилизировали, почки, я несколько раз, ну, как бы я ее переубеждала, да, вот в том, что вода нужна для почек, это очень важно, да. Она потихоньку, она боялась, вот потому что врачи одно говорят, я ей говорю совсем противоположное, да, вот, но все-таки смогла донести ей, и она начала пить воду именно в нормальных объемах, она говорит, вот у меня почки, там это самое, вот, но я все-таки прислушиваюсь к тебе, говорю, молодец, она сейчас себя чувствует хорошо, и, Конечно же, мы потом начали восстанавливать зрение. Но мы помним, что зрение и, по, и печень очень связаны, да. Да? Да. микроциркуляция, вода, жиры. Вот все это воедино, да, нужно просто это учитывать. Вот. И, конечно же, наши любимые виафтаны, которые, слава богу, появились у нас в компании, которые могут помочь восстановить зрение. Вот представь, если она такая вот как крот была, да, и она вообще ничего не видела, ну так вот расплывалась все. При этом она еще и работала, знаешь, как вот было. Приходит на компьютере, значит, ну ей приходится очень много на компьютере работать. Она приходит на работу, хотя она пенсионерка, ну трудящаяся еще. Приходит на компьютер, значит, ребята ей ставят самый большой шрифт, насколько там на 150, на 200 процентов можно увеличить, да. При этом она одевает очки и берет лупу. Вот представь, и, и вот так вот, как Крот, значит, она вот там вот читает, да, смотрит это, ну, все удивлялись просто, как она еще, как у нее получается вообще на, на клавиши на эти тыкать там, понимаешь, вот все это вот таким образом. Сейчас отметили, потому что я там с девочкой с одной встречалась, вот с ее сотрудницей, она заинтересовалась тоже Авророй, увидела результаты просто, да, вот, и она говорит, Слушайте, а действительно, вот говорю, мы же работаем над зрением, вот, потому что она обратила внимание, что у нее зрение плохое. А она а действительно, а так, а сколько времени понадобилось на, на восстановление? восстановление? На восстановление чего? Ну вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот от таблеток, И хочу сказать, ну, все зависит от того, насколько действительно серьезно вы к этому подойдете, вот, потому хорошие очень результаты даже за одну чистку, да? uh -huh. а, некоторые у меня шли на 21 день по очистке, и они тоже, то есть если было там до 30 единиц, да, и приходилось таблетки вот пить, как-то вот удерживать там вот, чтобы хотя бы 18 держалось, да, вот, или 12, то за одну очистку снижались до 7. Ну, ну 30, а, а, это, это такие редкие результаты. Давай так вот скажем, вот в общем, сколько нужно времени, чтобы вот от начала и до вот, такой укореневшегося результата. Не, ну это, понимаете, вот нужно... Это индивидуально. Сразу, по, э, да, индивидуально это раз, вот нужно сразу смотреть по результатам, да, какие вот будут, для того, чтобы ну, что-то учитывать, потому что мы все разные и накопили э, по-разному, да, у себя внутри там проблем. Соответственно, вот это вот нужно рассматривать. Но я заметила, что вот ту женщину, которая с инсулина снимала, да, вот мы работали полгода, uh -huh. пока она отказалась от э, инсулина. Uh -huh. Вот. И это были тоже вот и очистки, да, там вот и виаргоны мы подключали, ну, как бы вот программно как так да, шли. Опять же, таки мы, ну, я понимаю, что это. Нужно рассчитывать на то, что хотя бы три месяца, да, вот, но если эти, если очистки, то это желательно даже каскадные сделать, то есть две недели ты чистишься, две недели восстанавливаешься, потом, опять же, таки, необходимо однозначно сделать восстановление да вот именно чтобы дать йодосодержащие продукты с поддержанием да вот жиры обязательно очень важны жиры для того чтобы инсулин сам вырабатывался для того чтобы клетка его захватывала этот инсулин потому что ну, в я, я сейчас понесет меня, вот давайте, если кому-то будет интересно, просто вы меня потом спросите. Давай, это хоть... женщина по, по, по зрению, да? По зрению да. да? Да, да, да, я хочу вот это вот продолжить просто. Значит, по зрению мы, сначала я обратилась в чат, да, и мне подсказали, какую программку можно для этой женщины Э, Цирулис, э, да, вот подсказала Ольга, э, она сначала воспользовалась этой программой, но тоже вот как-то не слышала меня, что вот нужно этим заниматься, да, что это все комплексно, что должны обязательно быть еще какие-то физические нагрузки, угу. однозначно, без движения не будет результата, то есть я ей предлагала хотя бы минимум, это что, либо у тебя есть 10 тысяч шагов, но быстрой ходьбы, обязательно это нужно учитывать, а не так в развалочку, да, за целый день, вот. Либо у тебя есть приседания по Вакину uh -huh. то, что будет двигать, кровь, лимфу вот будет это двигать. Вот. И сейчас она очень конкретно, да, вот к этому подошла, потому что сначала она там поменяла какой-то виафтан, все вот, ну, не особо шли результаты, там где-то что-то так вот это... Потом я услышала, как Ольга Цирулиц, кстати, вот вы вели такой вот прямой эфир, я услышала, там она рассказала о том, что новые Виафтаны появились, да, вот. Я для себя сразу отметила два, вот, и изменила именно по своим ощущениям ей программу Виафтана. И сказала, вот здесь ты точно получишь результат, я просто на 100% уверена. Что вы думаете? Вот сегодня, сейчас прошло, пошла уже второй комплекс или как второй месяц, ну, как сказать, да второй раз она взяла такую группу, в общем, Виафтанов, уже сейчас ее сотрудники отметили, что на компьютере ей приходится сделать уже, то есть не на 200% увеличить, а всего лишь на 100%. Угу. Она уже может дома читать книжки периодически у нее так вот появляется проблеском, ну, нормальное зрение, когда даже без очков она может видеть. Но это еще не стойко, да? Да, вот, но ну, уже пошло такое. Что вы думаете, когда ей было плохо, там, ну, у меня так заведено просто, я приехала ее спасать, у нее там температура поднялась, вот, она выходит на улицу, это в таком состоянии, потому что температура у нее, да, ну, вообще плавающим таком, но при этом она вышла, вот стоит со мной даже, наверное, дальше, чем мы сейчас вот возле К, Камеры, вот и говорит Ал. А ты что, ты накрашена? А ты, ты всегда была накрашена? Говорю, представляешь, да. То есть она даже этого никогда не замечала. А сейчас она увидела, что у меня где-то подведены глазки там, да, вот это. Говорю, слушайте, так хорошо вообще. Вот. И я это заметила, и я потом обращала ее внимание на это. То есть вот действительно все работает. Главное, что нужно это в комплексе делать. Потому я рада и всем желаю таких результатов. Да, вот. Алла, спасибо да, большое. А время спасибо. У, нас, спасибо, время спасибо. у нас, к сожалению, вот, закончилось вот, получилось только один, но серьезные хорошие результаты, хорошо рассказала про него. И вот давай обратим внимание, все-таки, чтобы люди услышали нас, что проблема с сахарный диабет это индивидуальная проблема. Здесь еще да. очень много зависит от, от, от, от очень многих факторов и психосоматика, и общение, и окружение, и мозги и все-все-все. То есть и а, движение, да, вот абсолютно все, да, полностью и питание в том числе. Потому что очень многие люди думают, что они будут пить капсулы и при этом дальше кушать свою еду традиционную. Не будет результата, ребята. Вот услышьте, пожалуйста, нас, что есть действительно результаты. Есть очень много, даже ссылок на YouTube наших уже знакомых, наших дистрибьюторов, которые решили проблему с сахарным диабетом. А есть многие, которые не решили. Вот, только потому что вот, много факторов могут быть, потому что люди не готовы. Поменять, поменять все, все в, комплексе. в комплексе, вот это тоже нужно это очень важно, важно, понимать вот эту понимать, вот задачу, задачу, решать комплексно. Конечно, я тебя благодарю за прямой эфир, за то, что мы опять так приятно и продуктивно, да, вот, полнотворно, так, плодотворно пообщались. Да. Я всем желаю обязательно разбираться в этом, да, для того, чтобы понять все-таки, потому что, ну, честно скажу, вот даже как где-то там душа болит за то, что вот люди отказываются, не понимая просто, вы начните разбираться и поймете тогда, да, вот, задавайте вопросы, вам все с удовольствием ответят. И, конечно же, всем-всем отличных результатов. Uh, у нас это действительно возможно. Спасибо большое, Спасибо Алла, всем большое. отличаемся. Всего доброго. Всего доброго.